Всем здарова дорогие друзья, с вами я, Абули, и знаете, я уже сделал огромную кучу видеороликов с тем, как раскрутить ваш канал, какие есть идеи для каналов, связанных с игрой про какие есть ютуберы и так далее. И, наверное, у наивного зрителя появляется желание создать свой ютуб-канал. И знаете, сначала это кажется очень простым, вот ты зарегистрировался, начал укладывать видеоролики, но когда дело доходит до просмотров, их почему-то нет. И это очень сильно удивляет людей, а почему же меня не смотрят? Знаете, я не тот человек, у которого есть миллионы просмотров, и даже не тысячи, но хоть что-то я в них до да понимаю, поэтому расскажу, как набрать начальную аудиторию в игре при сосед», что нужно делать, и какими советами лично пользовался я, присаживайтесь, и приятного вам просмотра. Ну и давайте начнем с того, то что на ютубе, в целом на ютубе, какой бы вы канал ни вели, важна частота выкладывания видеороликов. Контент сам по сути не важен. То есть если вы выкладывать видеоролики каждый день, то у вас будет нормальное количество просмотров. Несмотря на то, что CTR будет падать. CTR это, кстати, когда люди нажимают на ваш значок видеоролика то есть вы загрузили видеоролик и чем больше стер тем больше люди на него переходят Сер может быть разным но в целом сетер считается нормальным от 10 процентов все что выше прям вообще круто у меня же CTR, к сожалению не самый хороший но я бы не сказал то что он очень плохой выкладываете очень большое количество видеороликов они набирают по 30 по 40 просмотров но в общем вместе там выходит 3000 например просмотров и сетер там процентов 7 в целом это для начального канала очень даже неплохо, потому что вы получаете первую аудиторию. Обязательно, обязательно отвечайте на все комментарии, ведь это очень важно. Если вы отвечаете на комментарии, то аудитория видит то, что вы хотите с ней общаться, то, что вы хотите с ней взаимодействовать. Это также очень сильно помогает в раскрутке канала, ведь если вы ведете беседу с вашей аудиторией, то человек приходит на следующий видеоролик смотрит анализирует и опять оставляет комментарии где вы опять разговариваете кстати комментарии и лайки точно так же продвигают видеоролики новым зрителям поэтому это очень даже круто ну следующий способ вытекает из этого если вы познакомились с кем-то в комментариях разговаривались и так далее то сделайте с этим человеком коллап даже если у вас обоих по нулю подписчиков то все равно Коллабы это вещь полезная. И с его канала придут к вам, и с вашего придут на него. И это взаимовыгодно, и это прикольно, и это интересно делать. На самом деле, коллабы в пресс сосед очень мало. Ну, лично я делаю интервью. Кто-то играет вместе в Secret Neighbor, проводит стримы и так далее. Кто-то просто делает сковорные стримчики или видеоролики. Что дальше? Вот вы сделали все мои способы, просмотров набралось около сотни, но вы считаете то, что ваш канал достоин для большего, поэтому мы переходим уже к ВК и Дискорду. Благо пабликов и групп вполне хватает. Абсолютно любая группа, как мне кажется, рада разместить ваши видеоролики, даже, даже если на них нет миллионов просмотров. Если у них нормальная превьюшка и нормальный сюжет, то абсолютно все будут рады их разместить у себя. И эту это дает прям очень большие. Прям реально большие. Потому что в пабликах в ВК и в Дискорде огромнейшее количество аудитории. Кстати, знаете, один из интереснейших контентов, это если вы записываете без голоса. Потому что у вас расширяется возможность перейти на, англо на англоязычную аудиторию, которой точно так же нравится игра «Привет, сосед». Но есть один минус. Если вы хотите общаться с ними в комментариях, то вам нужно знать английский. Ну или хотя бы пользоваться переводчиком. Ну вот такой вот получился видеоролик, да, я соглашусь, что он получился коротким, но я над ним старался, приятнейшего вам вечерочка, с вами был я, Улья, всем удачи!